Всем привет, вы на канале Ингейм, мы сегодня играем Red Рэдбэд 2. Я тут уже начал наконец-таки задание проходить. Стоп-стоп. Опа, понял, кто это. А сейчас мы с будем ловить эту рыбку. Лошадка, Давай. Вы не видите, тут человек помирает. Где он? А, вон он там. Где он? Где он? Где он? А, вот он. Легкается. Out, yeah. Ладно. Нечего делать. Погнали. О, нет. Блин, вот будем провалить задание. Не хочу я... Что такое, блин? Ты задыхаешься или лечу А! а! Где он? Знаешь? Нет? Ух! О! Бомбочкой! А, блин! Что такое? Опа! Опа! Вижу, вижу, блин! С... Ковырком! Давай! Это наша надежда! Давай! Ловлю! Давай-давай-давай-давай-пу! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! давай давай О, есть! О, ты в надёжных руках, чувак! Опа! А, надо за ним бежать! Я не знал... Той... Стоять! Рассказывай всё! Подожди, стоп, веревка. От меня не убежать. А вообще теперь никак не выбраться. Просто смотри, только мне. Так, я куда его куда-то надо достать, а вот куда фигнуть. знать. Шутка шутками, но мне надо куда-то его доставить. Какому-то красному треугольнику. Давай. Блин, он бежать. прижать. Ничего, если сама не добежит. Я сам без нее добегу. Ничего! Как ты развязал? Стой! Стой! Смотри только мне. Опа-опа-опа-опа! -оп! Как ты пошел? Иди сюда! Блин, без лошади никак. Надо его покрепче завязать. чтобы он... Да как ты, блин, бежишь-то, я не пойму! все я понял так наверное так же ехать да по такому пути так на ну, вспомни как сразу я по этой площадке да я по этой Конечно прощу, только когда тебя отдам кое куда. Блин, где я потерялся? Стоп, кто это? Опальки, все. Хм. Подойди, хоть деревня, да, это деревня, я помню это место. Ну и все. Это задание выполнено. О, Самолы... О, блин! Какого фига? Ладно, пофиг. Все равно утащим его. Как нам говорили. Эх. Эх. Да, все. О, Я не только завязан, сидит. Я хочу посмотреть, как он над ним будет что делать. Folks... Все, готово. Это задание выполнено. Наконец-таки у меня деньги появились. Ну, мы сегодня играли в Red Dead 2. Всем пока. Кто меня смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчики. Всем пока.